у компании есть продуктовая история то есть у основателя компании была проблема это язва желудка то есть язва желудка многие врачи знают как лечить то есть это долгая история и есть древний индийский рецепт при котором язва желудка лечили каенским перцем много-много лет и президенту компании то есть в тот момент порекомендовали он не был президентом компании он Просто хотел вылечить язву желудку, он ничего не создавал, у него не было бизнеса. Он начал пить каянский перец ложками то есть это перец сконцентрированный чили с лечебными свойствами. И ему было тяжело делать это скажем так ложкой, да, чайной. Он начал вот эти вот перец капсулировать. И получив результат, у него ушли хикобактер пилори, у него ушла язва желудка, и у него начали знакомые просить: сделай мне тоже. Потому что у меня у знакомых есть такая же проблема. И он, они начали с женой капсулировать травы, и вообще, это как бы семья придумала направление капсу капсулирования трав. То есть они делали самые э, качественные травы для своих знакомых, потому что знакомые просили изготовить. И вот они были такие травники, скажем так, домашние. Да? И это переросло в, сейчас уже за 45 лет в огромную компанию, которая работает на разных континентах. То есть, грубо говоря, их продукция покупается сейчас в Японии, их продукция покупается в Канаде, их продукция покупается в СНГ, их продукция покупается огромными партиями в Америке. И эта компания считается лучшим производителем США 8 лет подряд. То есть это о чем говорит? Что производители США в области продуктов для здоровья, это НСП. Есть вагон других производителей. Их сейчас там список в тысячи. но ну, потому что это направление модное. А как бы топ, он всегда один. И вот по NSP э, взяты мерки, например, стандарта ISO 9001-2000. Это стандарт производства БАДов. Да? То есть э, этот стандарт был принят на 10 лет позже, чем это был внутренний стандарт качества продукции НСП То есть NSP, там, грубо говоря, в девяносто третьем году это имело как внутренний стандарт производства, там, а в 2001 году он стал мировым необходимым для э, выпуска хорошей продукции. Понимаете? То есть, необходимым для выпуска хорошей продукции. Некоторые производители сейчас его даже не, как бы не поддерживают. Так вот, э, NSP является ну, лучшим производителем в Штатах. Она э, очень ценит свое качество. У нее есть свои плантации. Часть э, э, сырья они тестируют и часть отбраковывают и не пускают в производство. То есть, это компания, которая очень заморачивается над тем, чтобы потребители были постоянными. Я знаю людей, которые покупают продукцию 20 лет, 30 лет этой компании. И есть люди, которые покупают продукцию этой компании 40 лет подряд. Понимаете? То есть, это люди, которые берут в одном и том же месте продукцию проверенного качества. Им это очень нравится. И я могу сказать, что как пользователь, я уже пользуюсь продукцией 13 лет, я очень доволен. Качество продукции не снижается, а повышается. Но для меня это аргумие нет, это не то, к чему я привык. Обычно приходишь в кафе там, или в какой-то магазин или, или что-либо еще, покупаешь, а э, качество все хуже, хуже, хуже, хуже. Потом меняешь марку. В NSP наоборот. То есть качество все выше, выше, выше, потому что ее стандарты повышаются. Значит, э, что касается компании, мы как бы озвучили. Э, компания имеет дело с расходуемыми продуктами категории Wellness, у которых есть э, средняя ценовая политика. То есть продукты компании стоят от 5 долларов, до 40 долларов если на рубли сейчас 2018 год начало года то это от 300 рублей до 2400 то есть э, это категория цен в которые э, вписывается большинство потребителей. То есть, человеку комфортно покупать продукт за 10 долларов, за 15, за 20, за 5. То есть, компания в этом ценовом коридоре может работать себе позволить в любой стране. Почему такие э, низкие цены, спросите вы? Потому что компания работает уже много лет, и ей не нужны гипернаценки, для того, чтобы, понимаете, захватывать новые рынки, для того, чтобы отдавать какие-то кредиты. Компания работает на своих деньгах, и поэтому она может себе позволить а, иметь меньше прибыли, потому что а, больше прибыли, ну, как бы требует отдавать какие-то кредиты и так далее, да? Вот, а, поэтому очень важно все-таки а, для клиента, смотрите, Именно поэтому я хочу сказать, что компания для клиента представляет собой уникальную возможность. Это ассортимент продуктов великолепного качества, которые он мог покупать раньше в магазине или в аптеке, а сейчас он может их купить в NSP более высокого качества, примерно в те же деньги. Или может быть немножко дороже, но принципиально другого качества, такого качества, которого не найдешь в магазине. Вот это очень важный момент, который хотелось заметить.